У меня часто спрашивают, что такое открытые и закрытые торги по банкротству, по аукционам по банкротству. Смотрите, здесь нужно понять, есть такие ниши, где, в принципе, участвовать может не каждый. На примере, медицинское оборудование, наверное, даже лучше оружие. Оружие могут покупать продавать только специализированные магазины, со специализированными разрешениями, лицензиями и прочее. Ну и вот представьте, банкротится такой магазин, продается оружие. Понятное дело, что обычный человек не сможет прийти на такие торги по ряду причин. Поэтому объявляются закрытые торги и принимаются люди или компании, что точнее, с соответствующим разрешением. В этом и есть ключевое отличие открытых от закрытых торгов. С открытыми торгами все просто. Это торги, куда может прийти абсолютно каждый, нет никаких ограничений. Какие торги открыты или закрыты, всегда можно прочитать в объявлении о проведении торгов. Поэтому читайте, смотрите. Как правило все торги открыты. но если вдруг вы увидите слово закрытые, вы уже знаете, что это такое, друзья. А теперь подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, знаете, приглашайте друзей и бегом к следующему видео.